Бро Я ничего не вижу Не бойся, все будет норм Хорошо Ой, почему так темно? Мы будем кататься ночью А вот и нет пятница. Мы будем кататься утром. Поняла? Доброе утро, ковбой! Йоу. Неужели какой-то чувак пялится на мой зад? Вот это прикол! На самом деле это видео не приключение и даже не покатушка. В такую нелетную погоду я разбудил пятницу только с одной целью – протестировать экшн камеру One X2 при слабом освещении, а заодно прокатиться до работы на халяву, так сказать. Электрохалява-байк снова в деле. Условия съемки непростые, освещение улиц у нас в Смоленске по минимуму, так что тест проходит практически в экстремальных условиях. Селфи-палка не видна, что радует. Опять закрепил ее на руле. На некоторых участках выдвигаю на всю длину. И тогда создается ощущение съемки оператором. Забавно, но в городских условиях можно зацепиться за дерево или провода. Внимание! Активирована функция ночного видения. Бро, на контроллер попала вода. Из-за влаги тормоза работают на 40%. Как понял прием? Понял тебя, Пятница. Насчет влаги не беспокойся. Ты защищена по стандарту IP-65. Что делает тебя пыли и влагозащищенной? Отлично. Не забудь про слабые тормоза. Ставлю звук.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 From the past won't escape my pain I just wanna be a better person I deserve this, I just wanna break these chains I was asking for greatness, true to myself I never fake it Seen them ones once, I so they get famous And when I say the truth, most really can't take it In spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends but on my downfall, is toxic Day one, started the outlaws for profit Now All I do is write verses, no talking All I do is put the work in, no option This was everything I ever wanted Created a legacy off of me, just being honest And the fake ones hate, but it's all to no avail They wanna see me lose, but you know I never fail